Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат Дмитрий Анцупов. И сегодня я вам расскажу, как правильно расторгнуть брак в 2022 году. Тема очень важная, тема интересная. По печальной статистике, каждая третья семья после заключения брака распадается. И для того, чтобы это прошло безболезненно, без нервов, а самое главное, без каких-либо потерь для вас, Лучше всего знать свои права и лучше знать, как это можно правильно сделать. Во-первых, вы должны понимать, что существует два способа расторжения брака. Через ЗАГС и через СУД. В каком же случае нужно идти в ЗАГС, а в каком случае посещать СУД. Через ЗАГС вы можете идти только в одном случае, если вы оба согласны на расторжение брака, и если у вас нет несовершеннолетних детей. Если же один из супругов против, или супруг, например, пропал и не выходит на связь, или если вы даже оба согласны, но у вас есть дети, которым не исполнилось по 18 лет, это только через суд. Если у вас стоит вопрос только расторжения брака, то этими делами занимается мировой суд. Но если ваша Ваш развод осложнен разделом имущества, порядком общения местом жительством с ребенком, алиментами. В этом случае такими делами уже будет заниматься суд районный. Причем вы можете как в районный суд прийти со всеми требованиями, в том числе о расторжении брака, а можете подать два исковых заявления в мировой суд только по поводу расторжения, в районный суд решать все остальные имущественные вопросы, которые у вас могут возникнуть. Что делать, если один из супругов, муж или жена против расторжения брака? В моей практике такое бывает достаточно часто. Один из супругов по той или иной причине уклоняется от совместного похода в ЗАГС, в принципе не любит разговоров на эту тему и считает, что в его семейной жизни все прекрасно, развод не нужен и кто-то там что-то себе придумал, поэтому этот процесс всячески тормозится. Неужели в этом случае суд вас не разведет? и вы обязаны будете жить с нелюбимым человеком. Нет, это абсолютно не так. У нас не крепостное право, и максимум, что в этом случае второй супруг или супруга, которые не хотят развода, могут сделать, это затянуть данную процедуру. То есть даже если одна из сторон этого не хочет, вы подаете заявление в мировой суд, прикладываете все известные вам контакты, чтобы суд вызвал вторую сторону для участия в судебном разбирательстве, а дальше, если вторая сторона уклоняется от участия в суде, суд несколько раз заседание перенесет и вынесет положительное для вас решение. Но вторая сторона, муж или жена, которая против развода, может попросить время для примирения. Что же это такое? У нас по закону суд может дать время для примирения сторон до трех месяцев. По практике, если одна из сторон этого просит, суд всегда дает. Таким образом суд страхуется, потому что, насколько вы знаете, а если не знаете, я вам расскажу, даже такое типичное решение, как расторгнуть брак, может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции. И это, кстати, может быть еще один из способов для того, чтобы затянуть процесс расторжения брака. Следующий вопрос, который может возникнуть при разводе, какая подсудность? Какой суд подавать? Закон у нас в этом случае говорит достаточно просто, что подавать нужно по месту жительства или месту нахождения ответчика, то есть вашего мужа или жены, с которыми вы хотите развестись. Причем у нас имеются оговорки, то есть если при вас имеются несовершеннолетние дети, либо у вас есть определенные проблемы по здоровью, то вы можете подать и по своему адресу регистрации. Закон это тоже допускает. Что делать, если вы не знаете актуального адреса вашей второй половины? В этом случае тоже у нас есть выход из этой ситуации. Вам нужно подать по последнему известному месту жительства. Дальше уже суд будет разбираться по поводу его актуального места проживания. То есть будут поданы соответствующие запросы в органы ФМС, будут получены ответы и суд уже будет обеспокоен тем, чтобы вторая сторона была уведомлена, и он уже сделает все возможное для того, чтобы ответчик принял участие в судебном разбирательстве. Ваша же задача написать иск правильно и подать его так, чтобы суд его принял и назначил дату судебного слушания. Итак, друзья, надеюсь, мои советы для вас оказались полезны. Если вам понравилось видео, поделитесь им с друзьями, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. На все вопросы я обязательно отвечу. До новых встреч!